Представьте, что вы приходите к врачу с проблемой головокружения и сдаете все необходимые обследования и анализы, и никакой проблемы у вас не находят. Ну, точнее, у вас находят какое-то искривление позвоночника, может быть, остеохондроз или какие-то возрастные изменения. Но причину, по которой у вас головокружение, на физическом уровне не находят. И говорят, вы здоровы, что же тогда делать? И почему так? Это говорит нам о том, что ваше головокружение это симптом, вызванный стрессом. Но как же так, спросите вы? Какие-то там эмоции, как они способны на физическом уровне давать какую-то симптоматику, тем более головокружение, которое вы испытываете? Давайте разбираться. Стресс – это в первую очередь негативные эмоции, которые у нас возникают. Есть всего шесть таких негативных эмоций. Это тревога, злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Но самые сильные из них – это тревога и злость. Эти эмоции достаточно сильны, чтобы запустить очень важный момент, который определяет, будет ли у вас потом в итоге головокружение или нет. Это выброс адреналина. Как только у вас возникает эмоция на уровне эмоциональном, тут же ваш мозг направляет сигнал над на выброс адреналина. В результате этого выброса у вас запускается определенный процесс в организме, который в конечном итоге и приводит вас к головокружению. Что же делает адреналин? Адреналин заставляет сердце биться чаще. Представьте себе насос, который качает воду, и вы его ускорили. Точно так же... Ваша кровь начинает быстрее течь по вашим артериям и венам. Но кровь является переносчиком кислорода к нашим органам и тканям. И в результате ускорения кровоснабжения происходит увеличение потребности организма в кислороде. И вот здесь подключается дыхание. Ваше дыхание становится более поверхностным и более глубоким, более частым. Вы, безусловно, можете даже этого и не замечать. Но происходит соответственно обогащение крови кислородом которая направляет этот кислород ко всем нашим органам и тканям но так как процесс в результате выброса адреналина происходит очень быстро мы сталкиваемся с вами с таким феноменом как гипервентиляция легких то есть перенасыщение крови кислородом и вот такая кровь перенасыщенная кислородом начинает распространяться по всему вашему организму и приводит как раз к появлению того самого головокружения вспомните случай когда вы после душного города отправились погулять в лес и вы чувствовали там наверняка что возникает какое-то головокружение вы как раз испытывали тот самый эффект гипервентиляции потому что концентрация кислорода в воздухе на в лесу гораздо выше чем концентрация кислорода в воздухе в городе и поэтому вы привыкли потреблять определенный объем воздуха а кислорода в этом воздухе у вас в лесу больше и вы сталкиваетесь с эффектом гипервентиляции легких в результате появления у вас гипервентиляции вы как раз начинаете ощущать то самое головокружение потому что как раз такая перенасыщенная кровь кислородом отправляется в первую очередь в ваш мозг также вместе с этим вы начинаете чувствовать и многие другие симптомы например как сдавленность в висках а не менее, покалывание это может быть в конечностях дрожь и даже бывает так что вы можете ощущать что у вас э, начинает темнеть по краям зрения то есть зрение становится Туннельным. Это как раз тот эффект, который получает у нас человек в результате появления у него гипервентиляции. Но вы можете даже не ощущать эти симптомы, потому что вы сосредоточены на симптоме головокружения. И поэтому, когда у вас начинается появляться весь набор симптомов, из-за того, что вы сосредоточены только на этом симптоме, вы его гораздо сильнее чувствуете. Но для того, чтобы страх или злость способны были вызвать у нас головокружение, Просто этих эмоций недостаточно, потому что иначе бы мы все с вами, как только забеспокоились, что куда-то опоздаем, или как только на кого-то разозлились, тут же бы у нас было бы головокружение. Но этого не происходит. Почему? Дело в том, что для того, чтобы это произошло, должно совпасть три ключевых фактора. Начнем с самого первого, наименее значительного. Первый – это ваша сосредоточенность на ощущениях. Очень часто мы боимся самого симптома головокружения, воспринимая его как начало, допустим, обморок или потери сознания, или считаем, что у нас какие-то проблемы со здоровьем, и вы начинаете прислушиваться к этим ощущениям. И получается, как замкнутый круг. Вы прислушиваетесь к этому ощущению, начинаете его лучше за счет этого чувствовать, за счет того, что оно возникает, вы начинаете его бояться. От страха это головокружение усиливается. Именно поэтому многие из вас могут ходить целый день и ощущать это самое головокружение. А на самом деле вы просто таким образом страхом, боясь этого головокружения, его страхом поддерживаете. Потому что в итоге запускаете тот самый процесс. Второй пункт, более весомый, это ваше общее самочувствие. Это ваши проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. То есть это то, что влияет в результате вашей жизнедеятельности. То есть если вы переутомляетесь, если вы плохо питаетесь, если вы не высыпаетесь, это ухудшает ваше самочувствие. Плюс различные хронические заболевания или боли, это все ухудшает ваше физическое состояние. Но при этом... При ухудшении физического состояния у вас происходит повышение эмоциональности. Ну, здесь очень простой пример. Когда вы, например, у вас болит голова, вы гораздо более раздражительны. Ну, и женщины тоже все это знают на своем примере. Третий, самый важный фактор, является в целом повышенная тревожность. К сожалению, вы тот человек, у которого есть определенная черта характера. То есть, это ваша некая ментальная составляющая. Вы, скорее всего, тревожный, мнительный человек. У вас есть множество беспокойств, вы привыкли к себя накручивать. Может быть, вы эмоциональный человек. И вот... Ключевым фактором в том, что у вас появится головокружение на фоне стресса, является как раз ваша повышенная тревожность. Вы должны четко понимать, что же такое тревожность. В любой момент времени, когда у вас возникает страх, это... Ваша тревожная реакция на какое-то событие в жизни, которое вы восприняли как опасное. Эмоции сами по себе не возникают, они у нас возникают только на что-то. И вот каждый раз, когда у вас возникает страх, вы на что-то страхом среагировали. И это что-то называется тревожными событиями. Можно сказать, что ваша повышенная тревожность связана с большим количеством тревожных событий, которые на сегодняшний день есть в вашей жизни. Хоть симптом головокружения является для вас на сегодняшний день реальной проблемой, которая мешает вам нормально себя чувствовать комфортно, нормально жить, вы должны в первую очередь понимать, что это не проблема, а следствие вашей тревожности. То есть, проблемой является тревожность, которая приводит к головокружению. Поэтому ответ очень простой – как работать с головокружением? Напрямую с ним работать бесполезно. Оно пройдет само, как только пройдет тревожность, которая его провоцирует. Поэтому ключевой момент заключается в том, как работать с тревожностью, чтобы убрать свое головокружение. Тревога возникает у нас вследствие вашего восприятия. Есть очень четкая цепочка, по которой это происходит. Сначала возникает событие, это объективная реальность, то, что по факту произошло еще до вашей оценки. Дальше идет восприятие. Это ваша оценка того, что произошло. Ваше мнение, ваша интерпретация, ваш вывод. Если вы восприняли произошедшее событие как опасное, то у вас естественным образом возникает эмоция страха. После того, как страх возник как эмоция, ваш мозг направляет сигнал надпочечником на выброс адреналина. И у вас возникают симптомы страха. Один из них – это гипервентиляция, которая и приводит к головокружению. Но вы должны понимать, что ваша тревожность – это отдельные тревожные ситуации, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. И для того, чтобы вашу тревожность снизить, уже есть готовые решения, которыми вам нужно просто воспользоваться. В первую очередь, вам нужно использовать для работы с тревожностью когнитивно-поведенческую психотерапию, потому что она признана Всемирной Организацией Здравоохранения как наиболее эффективное в лечении тревожных расстройств. В дальнейшем вам нужно использовать инструменты этой психотерапии для того, чтобы сделать всего две важные вещи. Это фиксировать ваши тревожные события и разбирать эти тревожные события. Как только вы будете сокращать количество тревожных событий, у вас будет снижаться уровень тревожности, это приведет к тому, что у вас пройдет ваше головокружение. Более подробно о том, как работать с тревожными событиями, как их фиксировать и разбирать – я записал видео, которое вы можете посмотреть, и там в этом видео подробно об этом рассказываю. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.